Мы живем в Болгарии много лет и очень любим розы. Розы в Болгарии повсюду. В этом фильме я сниму розы, которые растут просто на улицах. Или рядом с отелями, или рядом с жилыми домами. Но это просто розы, которые окружают нас в обычной бытовой жизни. Смотрите мой фильм. Это фильм про розы. И котик там. Ну, исполняй свою арию. <свист> ну, давай, что ты застеснялся? Ну, иди сюда-то, куда ты убежал от съемок-то? Давай. В нашем розаре распустились розы. Сумасшись. Посмотри, вот иди сюда. Да, посмотрим, да, розы, розы красивенькие. Не беспокоятся, да. Нас арестуют, когда домой пойти. А -а -а. <связывая музыка> <Чудный, связывая музыка> В нашем садике распустились розы. Оля решила срезать некоторые. Хозяин подарил. Да, хозяин. Да, вот Отлично. Сейчас еще красную одну возьму, чтобы было. И одну такую можно? Сейчас можно, я дай. разрешаю. <музыка> вот так да, этим русским разреши. <музыка> так они весь куст вырубят. розы подарили сегодня воле. Спасибо. Да. Спасибо большое. Добычу показали. Красиво. А -а -а, сегодня цветочный день. День цветочный. И несешь цветы. Ездит охрана. А Народа нет, а окраны нет. Окраны есть. Море, пальмы, розы. Мусорная корзина. Все есть, все на первом плане. Вот такие грабители. А грабители есть, а охраны не арестовала. Хотя, не знаю, выглядит вроде хорошо. Да, красиво выглядит. Просто таких дорожек осталось не так много. Давайте вместе полюбуемся этой красотой.